Итак, друзья, вас приветствует видеоканал Ютуба Фишерман Хунтер. Друзья, этот канал Сибири номер один в России хочет вас предостеречь об одном таком вот не, не это, возможном факторе. Друзья, сейчас на Ближнем Востоке накаляется ситуация именно Иран с Америкой. Так что если сейчас начнется война Ирана с Америкой, Дима, не стучи микрофоном. Сейчас может начаться война с Америкой, Ирана. Так что если они сейчас захотят навредить, они навредят первым именно нам. А как они навредят? Они, если ударят бомбы атомные по континенту Америки, они могут разнести офис YouTube. Я хочу, чтобы вы, друзья, именно вы, да, вот ты именно вот смотришь, вот что ты смеешься, я тебе говорю, именно ты, вот Вася, Вася, вот, именно ты. Скачал свои видеоролики, сделал, короче, копии и.. Оставил Оставился на жестком диске, потому что если в офис YouTube разлетится случайно, то у тебя ничего не останется. А так ты хоть на Рутуб загрузишь, еще куда-нибудь будешь показывать эти свои видеоролики. Так что давайте, если на Трампа нападет Иран, а он будет нападать. А он, он пообещал, пообещал это сделать. Так что, друзья, давайте все, смотрим это видео и делимся. Срочно делимся, чтоб наши ролики остались целыми, и никто не уничтожил YouTube. Давайте, всем пока.